Привет! Если вы сейчас смотрите это видео, значит вам поступило предложение о работе в проекте корпорация Зелес. Или же вы ищете работу на дому. Меня зовут Елисеева Екатерина. Я мама проект деток. Замужем. Проживаю в небольшом населенном пункте. В проект прошла не так давно. Начала работать, изначально не получалось многое. Поначалу занималась, когда ушла в декрет, рукоделие. Изготавливала сладкие букеты из конфет. Муж одобрил мое занятие, но чтобы чем-то заниматься нужно вложение не ценился мой труд вообще ручная работа мало ценится а, вот наткнулась на объявление в интернете в проекте корпорации здоровых успешных и свободных а, для того чтобы ознакомиться с сутью работы мне прислали часовой видеоролик а, в часовом видеоролике вся суть была понятна все было доступно недоступно. Муж тоже ознакомился с этой информацией, разрешил мне работать в интернете. Сначала многое не получалось. Да, кстати, я прошла обучение сегодня за два дня. Обучение абсолютно бесплатное. Сначала многое не получалось, но благодаря наставникам, менеджерам, директорам постепенно все начало получаться теперь я в звании менеджер работаю дома рядом со своей семьей вот как видите сейчас мы с семьей на море работа вместе со мной то есть я от работы не завишу что хочу сказать вот работая в интернете я предлагаю в основном работаю с мамочками в декрете. Предлагаю работу, делаю предложение, и мамочке отказываются большинство. В связи с нехваткой времени, с тем, что муж не разрешает. знаете, времени не хватает никогда. Время это наш бесценный ресурс. Каждая минуточка дорога, каждая секундочка. Так вот, девочка, пока вы в декрете, это... То самое время когда можно сделать результат ведь вы же не хотите работать по найму всю жизнь вставать 6 утра а, бежать быстрее в сад ребенка отправлять и жить так как, как каждый день как день сутка работа дом работа работа дом работа а, так вот работа в интернете вместе с корпорацией ЗУС, а Это я не знаю, это мечта, наверное, всех мамочек-две-трети, да не только всех мамочек детей, всех людей. Когда ты можешь работать, не выходя из дома, зарабатывать, создавать источник пассивного дохода. Вот я сейчас выехала на море. Работа со мной, да, мне не нужен начальник, у меня нет вопроса начальника, чтобы он мне мог указывать, когда мне выехать на работу, о, когда мне а, идти в отпуск. Я решаю сама, когда мне пойти в отпуск. Поэтому пока в декрете я сделаю все возможное и невозможное, чтобы не выходить на работу по найму. А для этого нужно активно работать, конечно, и каждый день. А, свобод, а, работа в свободном графике это, знаете, не так вот, когда захотел, когда я поработал нет, я работаю каждый день просто выделяю на это определенное количество времени пока ребенок спит, например а, ведь заметьте а, вот ребенок спит, вы сели поработали да? от того, что вы пропылесосите 15 раз на день а, у вас доход в кошельке а, не станет больше Поэтому, не знаю, достучалась я до вас или нет, но вот такой вот мой видеоотзыв о Корпорации Здоровых, Успешных и Свободных. Если работа в интернете, то только с официальным проектом Корпорации Здоровых, Успешных и Свободных. До встречи в нашем проекте. Всего доброго вам!